С 8 марта, дорогие женщины, я поздравляю вас И вам желаю я, пусть весна приносит вдохновение Любовь научит вас терпению А красота, ее благоухание, природа земная и небесная Пусть будет вашим украшением, которое вы будете носить всегда О, что есть красота! Могу лишь сокрушенно я вздохнуть как она необходима миру. Нет, пожалуй, поскромничала я. Красота – это сущность Бога, которую нам надо женщинам явить. И потому вам, женщины, желаю я быть всегда красивыми, ласковыми, нежными, добрыми и милыми, иногда чуть-чуть строптивыми, но всегда, всегда горячо любимыми. Семные наши дни, как эхо, рая, станет удахновением. Господь, молю, тебя оставит такой. Ты женщина, что создана. Направь ее твоей святой рукой Для понимания радости, участия Для ною Сердечность И пусть блаженство Добрая рука направит взор О божественную вечность Дай счастье быть желанной и Ей невидимая.